Привет, земляне, и мы к вам пришли с плохими новостями. Ни разу, блядь, не с миром. С вами Брис и Перпин. Хотя, почему бы вам этого не знать? А, записываем ролик а, по поводу того, что происходит прямо сейчас. Честно говоря, а мы одновременно и очень злые, и очень расстроены. И единственное, кто может нас поддержать, это, конечно же, всегда были вы. И сейчас можете быть именно вы. Сегодня мы проснулись <свёзд> очень рано, потому что... Ютуб... Нас буквально разбудил YouTube. Да, короче, он прислал всем блогерам вот это сообщение, которое вы видите на экране Можете почитать, но если коротко, теперь мы не получаем доход с России Россия это вся просто наша аудитория, это 70% от, от тех людей, что нас смотрят То есть получается, что теперь мы бомжи Да, Ютуб приостановил показ рекламы в России, потому что... Нет, я расскажу, блять, почему это происходит, потому что об этом просто нельзя молчать. Мне похуй, удалят этот ролик, не удалят этот ролик. Короче, Россия уже надоело то, что в Ютубе показываются ролики на тему войны вместо рекламы. Я не буду цензурировать слово война, потому что уже, блядь, это уже нельзя игнорировать. И мы развлекательный контент. Мы ни слова вообще про это не говорили, мы это не обсуждали. Мы хотели нести вам хоть какую-то каплю, каплю радости вообще в этом мире на фоне того, что происходит сейчас, и мы этого сделать не сможем, блять, потому что теперь капля в мире нахуй сдохла. Я буквально сегодня написала пост на ютубе, и мне написал человек, что вот, типа, пожалуйста, не прекращайте делать ролики, потому что это единственное, что меня развлекает в бункере. И мы как бы и планировали так делать, и скажу сразу, мы будем делать дальше ролики. Но дело в том, что нам придется немножечко поменять свой контент, потому что теперь нам не платят, давайте будем честны вы бы тоже не пошли делать работу за бесплатно, поэтому мы немножко упростим наш контент, чтобы тратить на него меньше времени, поэтому мы вас хотели предупредить, ну это пиздец, ну, пожалуйста, отнеситесь к этому более-менее лояльно, более-менее спокойно и понимающе, просто потому что сейчас всех ютуберов российских естественно, очень зажали сильно в угол, у них сейчас не будет дохода, в принципе, хотя мы лично убиваем на это все свое время нам пришлось уволиться с настоящих работ, потому что у нас нет на настоящие работы времени. Мы все, всю себя просто отдавать нужно было этому каналу. И тут он говорит, знаете что, идите нахуй! В общем, э, как сказал сам YouTube, Это продлится ровно до тех пор, пока Будет идти война, но как известно Никому не известно, блять, сколько Она продлится, может быть неделю, может быть Месяц, может быть год и... А может вообще она будет всегда Может я буду рожать в бункере Заебись, забеременеешь одновременно Теперь будем рожать в бункере Одновременно. Да, заебись, ролик Отличный Короче, вы должны Просто отнестись к этому с пониманием Потому что на самом деле большинство блогеров Вообще отказались делать ролики, либо Уменьшили их количество Ну, максимально сильно ужали Мы же будем продолжать работать Также стримы будут все еще проходить по субботам Ролики все еще будут выходить по четвергам Просто поймите нас Правильно. В общем, мы хотели сказать, что мы временно переходим на простые темы, на простые ролики. А самое простое, что мы можем делать, это реакты. Вообще, до этого мы их делали просто потому, что нас просили делать реакты на какие-то смешные вещи, но теперь. Да, но сейчас нам придется и Сейчас делать. это будет наш в основном основной контент. Так что вы можете написать в комментариях, на кого или на что вы хотите увидеть реакт. Вы нам очень сильно поможете этим, потому что лично мы вообще не знаем, на что можно смотреть, типа, камон. Ну уж точно не в окно. В окно можно теперь только выйти. Да, мы не хотим бросать наши каналы, потому что здесь аудитория, которую мы любим, которая нас поддерживает, и мы не хотим бросать эту работу, потому что это была работа всей нашей жизни, она нам нравилась, мы очень хотели заниматься тем, чем занимаемся, потому что это наша жизнь, ребят, это просто... Работа нашей мечты, мы шли к этому очень долго, и мы очень долго работали впустую, без денег, но сейчас это делать просто невыгодно, нам придется найти настоящую работу, если так все продолжится, и нам придется либо бросить канал, либо начать им заниматься, ну, чисто как будет время, то есть, ну можно сказать да. бросить по факту минимальное что вы можете сделать пожалуйста подключайте VPN я знаю что без VPN уже много э, чего не работает в России э, если вы имеете возможность включить VPN пожалуйста включайте VPN просто потому что тогда у вас будут, будет показываться реклама естественно вам ее не хочется смотреть но если вы это сделаете вы нас очень сильно поддержите это минимум что вы можете сделать вы можете не донатить вы можете не заходить на стримы но пожалуйста пожалуйста, хотя бы сделайте это, чтобы мы получали монетизацию, она у нас не отключена, мы просто не будем получать деньги с тех, кто смотрит YouTube из России. Да, как мы уже сказали, это большинство наших зрителей, что означает, что, ну, мы получим в конце месяца зарплату, на которую можно будет сходить в Мак и купить один чизбургер на двоих, типа так. Да, да, получается так, потому что э, если вы думаете, что все ютуберы богаты, то вы ошибаетесь, мы получаем очень маленькую зарплату по сравнению с другими ютуберами, и поэтому, если у нас не будет денег, то ну, мы просто не сможем выжить. Да, если вы хотите, или у вас все-таки есть возможность, вы все-таки можете подключить хотя бы минимальную спонсорку. Она стоит ну очень дешево. 50 рублей в месяц у нас. Ну, по крайней мере, так было до, нынеш... до нынешнего курса, да. В конце концов, вы можете просто хотя бы приходить на стримы туда китайцы Это тоже не обязательно. В целом, можно просто приходить на стримы с VPN. -а. Тогда тоже нам будет засчитываться монетизация и все такое. В общем, мы не хотим простать канал. Это буквально вся наша жизнь. Мы вас просто просим немножко нас поддержать. Для вас ну, ничего сложного нет, включить vpn и посмотреть наш ролик, ну, грубо говоря, с другой стороны, а для нас это просто буквально вся наша жизнь, это еда, это жилье, это все. Я... Да, что... Я сегодня коту объясняла, что он скоро переходит на Киттикет, у нее были такие грустные глаза. У нас уже кот перешел на воду. В общем, ребят, всем спасибо, что выслушали Да, нас. спасибо, что выслушали. Новостной быстрый ролик, поэтому как бы без концовки. Да, подписывайтесь на канал, смотрите ролики, СВПН, и нам больше нечего сказать. Спасибо, что выслушали, и всем пока.